待ってたぜ今日もよろしく頼むよ今日はこれを君に渡る明日は子供たちの物語明けましておめでとうございますお正月のお料理もええせっかくですからお正月遊びを一緒にしませんか<笑> И вас зарядно это все заебало, да? <смех> да. Добрый день, уважаемый мой зритель, который просто, заш... ну, мой зритель, может даже и будущий подписчик. Так, да, поэтому, если ты вдруг и хочешь вот таких же больше видосиков посмотреть, то, естественно, ставь лайк, мне будет, естественно, это приятно знать, что я не просто так все это делаю. Поэтому, добро пожаловать на канал ForzaFGIF. Который, естественно, снимает, показывает и рассказывает, может, что-то про данные игры. Потому что он уже, по сути, в них сыграл. Ну, там, естественно, пару часиков, пару дней. И, конечно, для кого-то это может не таким удивлением, с чем снимать, если ты уже в них поиграл. Нет, на самом деле, это прикольно. Потому что ты не знаешь... Не знаю, что может быть дальше, потому что что-то может интересно, может что-то нет. Но он же все равно вам только показывает то, что надо. Блядь, не то. Не туда зашли. Да, сейчас тут идет такой вы ну, сейчас праздничные дни, конечно же, сейчас начинают все такое вот показывать, как бы выдавать. Мне, к сожалению, подарочек на Новый год не выдали, поэтому... Да пошли Как бы я не в обиде. Да и как бы... Ну, все равно обидка-то есть, все равно, что, ну, блин, в ну, не подарили ничего. Ну, и ладно, я думаю, это сам доберу. Ну, может может что-то даже и возьму сам Поэтому я, вот Сейчас я почему листаю Из одной стороны в другую Это просто чтобы выбрать что именно и, как бы, Купить, приобрести И вот эти 10 карточек Если вы например долго Не заходите, месяца два, Там 3 не заходите, то естественно Вам выдаются такие Подарки за возвращение Давайте я просто Включу вот такой покажу. Ой, ой, говно, говно падает. Почастивляйтесь. Ну хоть что-то. Хоть что-то. Но все равно я, я недоволен. Я не тем, что мне сейчас выпало. Не доволен. Ну, естественно, это надо. Набирать вот данные звезды, чтобы купить что-то. Короче, это, по сути, игра ОООР. Я изначально понял, что будет говно. Все, мы потратили. Теперь идем дальше. Так, к сожалению, надо было оборвать, то есть оборвать запись, потому что там я, к сожалению, ничего не понял, зачем я туда зашел. Но теперь я понял, зачем я здесь. Собственно, мы сейчас будем с вами так играть. Ой, что стакан не полетел? Это мы будем с вами сейчас, собственно, сейчас с вами разговаривать, общаться. Потому что давно я вас не видел, мои хорошенькие, которые даже хоть один час смотрят всех моих видео, потому что я вижу статистику. У меня есть статистика, конечно, она показывает все. I don't no understand the language you. Да, мой английский просто ужасен. ладно все скипываем нафиг это надо. Нас, главное, интересует игра, как она вообще все происходит. Да. Я помню, вот у меня на канале уже была одна серия. Вот, да, Это я помню. Очень прекрасно. Что-то карать-то. Угу, молодцы, давайте сражайтесь, а я пока поговорю со зрителями. У меня показывается статистика, сколько посмотрели, например, вот за день, за два дня, максимум за два дня, потом сколько людей у меня подписалось, отписалось и так далее, и сколько у меня вообще подписчиков в общем, потом сколько у меня часов показано. И.. Так, это вроде говнестый отряд. Не, вот, хороший. А, Борис. А, нет, это хороший. отряд. Нет, вот. Вот плохо называть этот отряд плохим. За то, что, бля, тут все и сыр. Да? Очень хорошее причем. А, Что-то с ними надо делать. Это надо сидеть. Что-то читать, опять же, то же самое по Кимпению. К сожалению, я снимал. Потом еще уже одно видео по коллекцион. И оно у меня заблокировалось по авторским правам. Очень вот противная штучка такая. Она была был у меня такое видео, но авторские права. Все такое дело. Они мне там предъявили целый такой список. Охеретельный. Почему я не могу снимать именно вот эту игру. И на один пункт из них был вот это самое. Типа, распространение материи, распространение видеоконтента и появление авторских предметов, что ли. Как-то так. Я вам лично не особо шарю. Вот и мне просто сказали, типа, давай либо убирай, либо мы тебе предъявим ну и вот я решил все-таки убрать, потому что мне нарушения авторских прав не нужны. Как бы У меня канал намного более идет того, что я хочу как бы, показать нам. Действительно хочу показать, что вот есть такие игры, материалы такие. Но мне постоянно судят за авторские права. Это очень плохо. Очень. Ну и вот. Почему нету продолжения по духовному. По Принцу, да принцу нет потому что я снял три серии три подряд сразу же с того три серии когда я выложил но к сожалению не обработал ничего не сделал там теги не добавил ничего такого подобного я поиграл три серии и когда третью серию закончил я просто понял оно того не стоит не стоит нашего с тобой времени, чтобы сидеть, смотреть, что-то там делать, играть в нее. Пусть не стоит. Потому что когда я прошел то вот место, то, то, то, там я помер дважды. И когда я пошел, то дальше пошел по карте. Все, я дошел до второго босса. Так сказать, вот этого же самого, такого. тоже прыгучил. Я понял. Она не стоит времени, потому что одну серию вторую я потратил чисто на прокачку, чтобы хотя бы просто научиться как комбинировать, все делать. И третью серию я пошел на него. И когда я прошел, я понял, оно того не стоит, потому что мы с тобой серию будем тратить на прокачку, и серию на босс, серию на прокачку и на босс. она не стоит. Не стоит нашего с тобой времени. Это нахер не надо. Поэтому я решил его прикрыть даже... Я даже первым сегодня не стал до конца. Прям в тот же день. Я вот... Понял? Не надо, не надо делать. Поэтому я решил дальше идти по своему контенту, который я хочу представлять прям яростно на своем канале. Это браузерные игры. Вот. И пока он тут все сражается, все делает, мы с тобой уже поговорили, часть. Почему нет продолжения по Павловых Кинф, почему Кнайф, Найф. Вот почему-то нет продолжения, я сказал уже, потом да, отсутствие, почему нет материала, хотя бы таких же вот браузер. Дело в том, что просто их нет, нет, просто их нет. То. Снимать нечего, рассказывать нечего. Как бы я, естественно, пошарился также по интернету, я нашел ну, интересные, по крайней мере, для меня каналы. Один из таких каналов это азия Там девушка рассказывает. Очень интересно, кстати. Поэтому если вы хотите, ну там. Ну то, что хотите что-то узнать из жизни Азии, поэтому, как бы я по смелости прошу, заходите туда, смотрите, подписывайтесь на нее, она очень интересно все рассказывает. Она очень, так, мотивирует даже. Но, поэтому каждый раз, когда что-то выходит такое красноречивое видео, мне это очень нравится. Я как бы не понравился, и решил, думаю, дай-ка я дальше буду заниматься своим каналом. Потому что ну, нельзя забрасывать в детище, которые ты только что начал. Да, я по сути могу блядь, 46 подписчиков. что тут такого? Это не 5 тысяч, не 1000. Нет. Любое количество подписчиков намного важнее. Хоть у тебя будет всего 10, но они смотрят тебя. Но у меня просмотров даже и действительно набираются. Вот в этом весе прикол. 46 подписчиков, но и просмотров даже действительно набирается. В чё, где, тут, где тут логика, скажите? А ее нет. Поэтому... Нет, они не накручены. Это все по подписке у меня было. Но когда я понял, что вот эти люди, они не будут смотреть даже мое одно видео, которое вот даже сейчас вот это выпустил, они не будут его смотреть. Но я к ним захожу, я их смотрю и ставлю лайки, потому что действительно человек потратил свое время. А когда ты... Сколько тратишь в мире, не пойми на что это обидно, потому что оно не оценивается в полную меру и зачем я буду что-то делать, если мне от этого не будет хорошо и даже радостно, я как бы, вот вам снимаю это все показываю, сижу с вами разговариваю, но мне нравится, потому что я хочу вам показать данный материал, то что вот, дать, вы можете где-нибудь там на телефоне, но, конечно, есть одна игра на телефоне, но они потом... Вы можете, например, дома там за ноутбуком, например, сидите, да, и вам охота во что-то поиграть, ну, во что-то время потратить, потупить там. Например, вот здесь я реально туплю. Я не знаю языка, но я туплю в ней. Конкретно причем. Ага. Ложка. На эспрошу, офигеть. Ну, дальше идем. А что, Ну, смысл нам ну, с тобой тут что-то делать, что-то тыкать, и я поэтому с тобой просто сижу, разговариваю. Вот. О чем я говорил? Вот ну, канал Маязия, Да, там очень интересно, она все рассказывает, показывает. Может, что-то ну, харизматично даже показать и рассказать. И в ней это очень хорошо. Она очень это хорошо делает. Словно какой-то актер хороший очень поэтому если тебе ну, мои рассказы естественно не убедительно ты заходи на по в описании я оставлю обязательно надеюсь проблем у меня с ней не будет потому что я там вроде, читал в ютубе на форумах ютуба то что когда у человека больше 50 тысяч подписчиков там естественно появляется такой как авторская право. Если человек подтверждит, ну, да, ссылочка, что действительно такой человек может использовать ее. А да, человек может действительно пользоваться, да, ссылкой и рекламировать по сути тебя, у которого подписчиков намного меньше. Ну, у меня, естественно так подписчиков намного меньше, даже несколько диз... тысяч раз. И поэтому я хочу вам ее рекомендовать. Зайти, посмотреть, почитать даже. ну У нее блоги, естественно, есть, поэтому и почитать, Поэтому заходите по ссылочке, там, смотрите, рассказывайте своим друзьям. Но главное, она... По сути, это позитив на позитиве. Она делится с вами позитивом своим настроением таким хорошим, интересным, а мы заходим туда с каменными лицами. Нет, сходи туда с хорошим. людьми. Ну, если у тебя нет настроения, просто зайди посмотри, и она поднимет тебе настроение. Она прям все расскажет. Расскажет, как там в Корее, все, там. может и в Китае, и в Японии. Она все это может рассказать. Очень даже хорошо. Поэтому я ей рекомендую не зря уже тратил время, чтобы что-то вам показать. И, конечно, я уже на нее тоже давно уже подписал. Как давно? Ну, с декабря месяца, это давно, а всего уже январь. Поэтому вот, ну, пока мы с вами лялякали, поэтому вот вам и реклама сразу. Мне Нет, за нее не заплатили, я сам на до, ну, добровольной основе вам рассказываю. Поэтому мне как-то от этого ниху. Неплохо, ниху. Неплохо, нехорошо хорошо. Как бы я вам рассказал. Рек... Разрек... Рекламировал данный канал. Поэтому надеюсь, мы нашли с вами общий язык. Ты подпишешься на ее и на мой канал. Поставишь лайк мне. Поэтому я буду очень рад тому, что ты это сделал. И разойдемся. Ну и поэтому я тебе показываю такую игру. А сейчас мы после этого боя, мы закончим просто, так. Собственно, вот, только вот сидишь, ждешь, когда все закончится. И давайте даже сразу. Да, сразу сейчас с вами прощаюсь. Бой заканчивается. Ну, по сути, весь данж заканчивается. И мы с вами расходимся. А поэтому с вами был канал For The Thief. Подписывайтесь на мой канал. На канал My Asia ставьте лайки, пишите комментарии по поводу этой игры, а потом а, вспомнил, я же вам хотел сказать про мобильную игру, есть такая игра как Grand Blue, Grand Blue, да, не Grand Blue, это другое, Grand Blue, вот, там, да? не, по сути я сказал то же самое, да? Короче, я вам тоже ссылочку, название ссылочку на видео с, данным, с данной игрой не оставлю, потому что она у меня есть на канале, поэтому как-то должны вы понять, она мобильная, вы можете зайти на сайт, зайти потом также на игру или скачать ее через лаунчер, который вам ну, предоставит, собственно, на сайте. Вы скачиваете, потом там же заходите и делаете все, что вам необходимо. Сейчас я нарушу... Угу. Хуйня, значит. Хуйня какая-то. Бля, я не понимаю, что понимаю. Ну, вот, это Гренд Вы заходите, скачиваете через лаунчер и запускаете, там все делаете и играете. Она мобильно. Вы можете, например, там... Если сидите, например, или где-то сидите, вы можете у нее поиграть спокойно там пару минут, часов, Она тоже затягиваешь Как и вот такие вот простые, они по сути простые. У них нет ничего сложного. Сиди, да, тыкает, по сути. Так что вот. Повторюсь еще раз. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, понравился вам ролик или нет. Если нет, то, естественно, напишите почему контент не тот материал я вам подаю неправильно не объясняю каких-то простых фаз как тут что надо нажимать рассказывать может я не рассказываю все вот Ай, блин. ну давайте быстрее вам вот, может, я вам что-то не рассказываю все вот эти маленькие вкладочки, не рассказываю каждую новость, которая здесь происходит. А описывайте, конечно, это все в комментариях. Я все это учту. Потом, может, в следующей серии я вам все это прям, ну, досконально все расскажу, все перетыкую, все нажму, вы все увидите. И... Лес, а? Вот, поэтому ну, пишите мне все, чуть ли не нажимайте. Конечно, нажимайте на подписываться, на пальчик вверх. Так что вот подписывайтесь на канал Мой Азия, на мой канал. Также пишите комментарии и ставьте лайки. И пусть никто не уйдет обиженным. А Всем всего хорошего. Пока-пока.